Привет, я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, тренер личностного развития, лайф-коуч. И сегодня тема пойдет о благотворительности. Сегодняшнее занятие открытое для всех людей, которые еще не успели попасть в наш интенсив, наш тренинг, как убрать денежные ограничения и за 3-6 месяцев увеличить свои доходы 3-5 раз. Одно из занятий, одна из практик будет по плану про благотворительность. Кому можно давать деньги, кому нельзя давать деньги. И почему обязательно это нам с вами надо знать. Итак, мы с вами знаем, что в умах людей у нас есть такая установка, что 10% это не твои деньги. Это деньги на благо. То есть Бог нам посылает деньги, типа, да, чтобы мы могли отдать Его круговорот, и эти деньги принесли благо. И когда мы знаем, что это обязательно, чтобы ты отдавал, и не просто ожидал, а отдавал, вот отдавал во благо, искренне, в радости отдавал, 10%, десятина даже есть такое понятие, да? Поэтому многие люди отдают деньги на улице, попрошайкам, сидящим под церквями. Сейчас очень много фейков. То есть людей, которые, зная, что люди ведутся на такую тему и с удовольствием отдают деньги. Типа это правильно, типа это по-боже. И поэтому люди, не осознавая, что они творят не благо, отдают эти деньги и творят зло. Например, вы отдаете деньги там, женщине или мужчине этот человек постоянно дежурит там, на дорогах где-то в определенных местах скопления людей вы видите эти можете видеть такого человека там, регулярно ходящего сидящего просящего вы к этому привыкаете и смотрите что ну, человек как на работу ходит ну, какая нам разница на работу, не работает, это несчастный человек, ему надо помочь. И мы даем. И мы не задумываемся, куда эти деньги уходят. И когда вы начинаете задумываться, то понимаете. Я, например, однажды увидела, что э, один просящий в метро в Киеве сидел, пришел человек какой-то, видать, левый. Так получилось, что попался человек мне на глаза, я видела, что кто-то пришел и начал его гнать. Думаю, тут один сидит, а тут другой пришел. И пришел какой-то парень, и его выгоняет. И я думаю, почему? Одного можно, а другому нельзя. Я начала выяснять и узнала, что их крышует, это бизнес. Я задумалась. Дальше. Как-то я уехала, остановилась на радужном на светофоре в Киеве. Как сейчас помню, подошел мальчик, я ему дала, не помню, какая там была сумма, ну небольшая сумма. Он взял, так скривился, а я уже тронулась, светофор загорелся зеленый, я начала движение, я вижу боковое зеркало, что он мне показывает вот так. Я тоже задумалась. я еще не совсем понимала эти вещи. А в странах африканских, вот сейчас в Египте нахожусь, Здесь у них ну, вот, как, даже модно помогать. Я недавно спрашиваю парень рассказывает, вот тут Рамадан, значит у них сейчас закончится Рамадан, праздник. И когда они тут колонны, тем более, тем более значит, сейчас вирус этот, да, а мы, говорит, собираемся с друзьями, покупаем еду, возим и отдаем им еду. И так рассказывают, с таким, таким, прям, таким, значит, такой гордостью, у них это как бы модно, да помогать другим. И это стало модно помогать другим везде, во всем мире. Потому что в умах людей сидит что благотворительность – это хорошо. Но если мы с вами учитываем, что благотворительность – хорошо, когда этот круговорот блага идет на пользу другим людям, когда вас не обманывают, вас не используют как лохов, тогда вы даете. А когда вы платите, и этот пьяница пойдет и их пропьет, или у него заберет какой-то парень, который зарабатывает на вашем доверии. То же самое касается церкви. Там тоже есть разные ситуации. Я спрашиваю этого парня, говорю, а почему бы тебе этих несчастных, бедных, у которых много детей, поставить им задачу, убрать мусор на дороге. У тебя полно, вы знаете, кто, кто был в Египте. При всей чудесности страны мусор, грязь, антисанитария, ну, я думаю, вы это знаете. Хотя ради этого моря стоит, конечно, все им простить. Ну, конечно, надо искать другие места, там, где можно жить по-другому, и, и там, где чисто, ну, там, понятное дело. Море, море с балкона закроет дороже, как вы понимаете. То есть надо опять же больше дорабатывать. Ну, сейчас не об этом. Итак. Бабушки на улице сидят. Тоже не все бабушки, не все бабушки действительно нуждаются. Есть такие бабушки, которых выставляют дочери, сыновья. И они идут и зарабатывают. Женщины с детьми. Нет. И так далее. Вы смотрите, люди не хотят работать. Люди не хотят работать и что-то делать, чтобы зарабатывать честные деньги. Поэтому первое, когда даете, думайте о том, чтобы дать на удочку. Да. Люди почему не хотят развиваться? Не хотят идти в тренинги. Там, тужиться надо, чтобы больше зарабатывать, нужно прокачивать какие-то свои тараканы, что-то делать по-другому. Поэтому люди что ищут? Какие-то практики, по-бесплатно ходят. А, им выгодно быть такими бедными. Женщина. надо такая умная была на консуль... на вебинаре на днях. Так много знает, светит, столько пишет, торчит в этом чате. Ну, столько у нее ума. Прямо знаний. Знаний. Ума, может быть, мало или много, но знаний. Так вот, она пишет знаний. Столько интересных. И когда она спросила, сколько у нее сейчас доход, и сколько, и то она знает, да, она знает. И куча у нее кредитов. И я не могу пойти в интенсив, потому что мне нужно кредиты закрывать. Вот и круг замкнулся. Так вот, люди, которые не осознают, но они трудиться не хотят. Да, да, бессознательно не пускает. Там нужно признаться в своей гордыне, там нужно признаться в каких-то драканах, там нужно поменять свое необычное мышление, а это непросто. Поэтому люди не хотят трудиться, не хотят зарабатывать, они ноют, они плачут, они зависят от государства и так далее. То же самое касается и больных людей. Больных, больным людям тоже выгодно быть больными. У болезни есть края выгода. Да, да, да. Есть, они поднимаются, становятся и восстанавливают зрение, и поднимают свои спины, и становятся, и становятся настолько уже, то есть и другим показывают пример, да, а другим это невыгодно. Именно поэтому нужно отличать, где вы можете дать удочку, а где нет. И поэтому, когда у меня просят давать деньги на благотворительность, например, там, детский дом, например, я спрашиваю: а куда конкретно пойдут мои деньги? Я должна знать, куда конкретно пойдут мои деньги. Однажды я приехала в детский дом. Не буду говорить, как он называется. Не хочу никого обижать. Вот, вот такие его недалеко. И я увидела, как этих детей воспитывают. Дети из неблагополучных семей. Они привыкают, что им должны. Они обиженные, они обозленные. К ним какие-то люди ходят с какой-то секты, там евангелистов. За каждым этим человечком закреплен, значит, ребенок. И этот дом курируется этой сектой. Я посмотрела и поняла, что они не заинтересованы делать из них личности, потому что туда нужны психологи, туда нужны специалисты, которые будут у детей убирать эти боли, страхи, связанные с насилием и так далее, и так далее. Никому не заинтерес... Люди не заинтересованы, делать личности. Поэтому их привыкает быть жалкими. И я туда больше не поехала, и я туда больше денег не плачу. Второй другой детский дом, который мне очень нужно было понять, куда я плачу деньги. Я не поленилась, приехала в детский дом, у меня есть праворах Нашла специально, не поленилась, приехала. Узнала, какой ребенок, на какого ребенка конкретно целевым я могу заплатить, куда эти деньги пойдут. Я посмотрела этого мальчика, который талантливый, который, которого нужно вкладывать, куда-то ездить на какие-то соревнования и так далее. Я сказала, хорошо, вот эти деньги, я знаю, пойдут на пользу и так далее. Поэтому часто мы благотворим, на самом деле творим не благо. Именно поэтому буквально накануне вот этого интенсива я получила очередное значит, объявление, кому нужно помочь. И вот здесь, под этим видео, будут реквизиты, кому я рекомендую помочь. Но опять же, вы изучаете сами и чувствуете, как это от души. Я изучила, что это за дети, что это за инвалиды. Какие эти люди, чем они занимаются? Так вот, есть такие инвалиды, которые светлые, добрые. Они что-то делают, они чем-то занимаются. Они делают, посылают свет, мир. Есть столько людей-инвалидов, которые нам, здоровым, мы близко не стояли. Так вот, это именно те инвалиды, которые я, по своему убеждению, знаю, что нужно помочь. Поэтому под этим видео будет, будет ссылочка, кто захочет, возьмите и отправьте посильную сумму. И да прибудет к вам благосостояние, благость и будут вам деньги. А мы продолжаем, вернее, сегодня начинаем первое занятие очередного запуска денежной программы «Как за три 6 месяцев, увеличить свои доходы в 3-5 раз. У кого-то раньше, у кого-то больше. Я даю средние показатели, исходя из того, что люди уже проходили и какие-то данные получили. Так вот, мы сегодня начинаем первое занятие. По сути, первое занятие начинается уже вот прямо сейчас. Меня ждут мои в группе. Кто хочет попасть на этот денежный интенсив, тренинг интенсив, напишите плюсик под этим видео, и мы пришлем вам ссылочку для того, чтобы вы пришли и проработали свои нараканы денежные. Всех вам вар, начинка Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч была с вами на связи. Будьте здоровы, счастливы и богаты.